так здравствуйте меня зовут восьмилик сегодня я буду обозревать свое так сказать бушное оборудование сразу скажу что я в оборудовании не разбираюсь взял так для начала попробовать может будет кому нибудь это все интересно так что давайте сразу начнем на с микрофона микрофон будет у меня БМ 800 так он выглядит извиняюсь за качество картинки все фотографировать тоже не умею но все как говорится приходит с опытом так. следующий фотоаппарат это 650 д так он будет не знаю так. следующий это Звуковая карта взята с днс я не знаю, как она называется. На фото, я думаю, все видно. За 1400. До этого у меня была В8. В8. Но ну, я ее уронил, то что сломалась. Ну и, конечно, мой диджейский пульт. Пионер. Восемьсотый, с деками там. Короче, не знаю, я в нем не разбираюсь. Так что пока вот так вот. И, ну и рабочий стол. Рабочий стол, два монитора, с ними лучше работает. Вот так он выглядит. Ой, господи, когда же меня отпустит, так хочется сказать. Ничего, все со временем. Ну и все. Спасибо всем за просмотр. <с> как ставьте лайки, дизлайки. Все начинается. На... А, этот, этот влог я записываю для того, чтобы убрать стеснение, которого очень много, сильно очень много стеснений, естественно. И оно мне очень сильно мешает, чтобы дальше продолжать свою, так сказать, музыкальную карьеру. Ну и все. Всем пока. До свидания.